Развивающий канал для любимых малышей. Веселые малявки. Пятая серия. Сюрприз. Привет! Здравствуйте, ребята! Ой, что как нам приходилось? Сюрприз! Саму я. Давай открывать.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 Глаз один, с одной ногой. Я страшилка, но ну, не злой. Дразнишься? Тогда полезай на фиолетовый круг. Ба -ба -ба -ба -ба. Чичи, а эту белую крышечку поставь на белый круг. У-у-у! человечек от конструктора.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 А вот это буква «Ша». Шмель летает не спеша. Бзь. Она синяя. Положим Бзь. ее. На синий круг. А вот тоже синяя игрушка. А это что за штучка? Штампик, штампик. Посмотрим, что там у нас за узор. ,aky ہye. Салют, салют, салют. <ZuhoHello>, Его место на синем круге. Pfing. Ой, Зеленое чудовище. Ой! Я очень древняя морская рептилия. Ой, боюсь, боюсь. Сейчас как укушу. Ай-яй-яй, ползи ты отсюда на зеленый кружок и чур не кусаться.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 куда ты убегаешь? Ну, куда ты убегаешь? Куда? Кати, Чичи -чи потихонечку на фиолетовый круг. Сиди, смирная, и не убегай. Желтая бусинка. Бусинка, дырюсенька. Да Через эту дырочку можно на что-нибудь посмотреть.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 Только дюймовочка. Положим ее на белый круг. Пабам! У нас осталась одна игрушка. Розовый ключик. О, я знаю, это ключ от биратского сундука, в котором лежат сокровища. Положим его на розовый круг. Мы все игрушки разложили по цветам. Задача выполнена! Пока, ребята! До новых-новых встреч!